У меня процент приживаемости был 20%. Очень плохо приживается. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы поговорим о черенковании ели голубой. Ели колючий, форма голубая. Берут такие вот ветки, вот обрезают их, я не знаю, там что делают. Ну, такая, естественно, не приживется. Если для черенкования ели, надо брать веточки вот, вот типа вот таких вот. Отрывать ее с пяткой, и вот смотрите, иголочки выдергивать в эту сторону, а вот вы это выдергиваете иголочку, и вот вам черенок ели чтобы Если вы возьмете с почкой, то эти почки пойдут, и они будут мешать развитию корневой системы. Сейчас я вам покажу. Вот эти вот. Вот такую веточку можно брать, вот такую, вот такую, где меньше почек, понимите Что она будет наращивать корневую. С почками не берите. Пойдут почки, они могут пойти без корней. Пойдут почка без корней, и потом просто... Оно не даст развиваться корневой системы.